Мы уже поговорили о способах усиления вашей безопасности Wi-Fi. Мы прошли все катастрофические ситуации в безопасности Wi-Fi и слабые места. Мы также поговорили о сетевой изоляции физических сетей Ethernet. И теперь я пройдусь по полному списку путей защиты и усиления Wi-Fi, включая сетевую изоляцию. И давайте начнем с сетевой изоляции. Беспроводные сети нужно считать менее доверенными, чем физические сети. Физические и беспроводные сети в идеале необходимо изолировать друг от друга, где это возможно. Что я имею в виду под этим? Трафик от беспроводных устройств в идеале не должен иметь возможность достичь ваших проводных устройств. Устройства Wi-Fi менее доверенные, поскольку Wi-Fi попросту более уязвим для атак. Он может быть атакован за многие мили, тогда как для проведения атаки на ваши физические кабели, злоумышленники должны быть рядом физически. То есть Wi-Fi объективно более подвержен риску. В не работает Wi-Fi сетях, Но у них есть эквивалент. Разделенные Wi-Fi сети для устройств различных уровней доверия. И на этой схеме вы можете увидеть. У нас есть SSID-1. Здесь у нас недоверенная гостевая Wi-Fi-сеть. Есть 192.168.4. И у нас есть полудоверенная Wi-Fi-сеть. Она обозначена как SSID 2. 192.168.5. И далее, эти две сети работают от одной и той же точки беспроводного доступа. Это фактически разделенные Wi-Fi-сети, даже несмотря на то, что они подключены к одной и той же точке доступа. Эти две сети имеют разные пароли и полностью отделены друг от друга, что касается устройств. В DDWRT, например, можно настроить мост. Мост используется для установки разделения между этими двумя Wi-Fi-сетями на одной точке доступа. И также можно использовать правила Firewall. -а. Недоверенные беспроводные устройства не смогут совершать исходящие подключения к другой части сети. Если в вашей недоверенной сети, скажем для примера, есть смарт- ТВ, ему будет попросту разрешено выходить во внешний интернет. Ничто не сможет пройти отсюда в другие части сети, как я уже сказал. Можно разрешить входящий трафик из одной из ваших доверенных или полудоверенных сетей через точку доступа к недоверенной сети, если у вас есть в этом необходимость. Например, для администрирования. Но лучше всего держать ее в полной изоляции, если можете, и если нет надобности в этом входящем соединении полудоверенной сети, вот она, на схеме, не будут разрешены исходящие соединения в доверенной сети. Ей может быть разрешено подключаться к недоверенным сетям. И снова, таким же образом, доверенные устройства могут подключиться к полудоверенной сети, если необходимо. Помимо разделения Wi-Fi сетей, которые вы видите здесь, в некоторых роутерах, точках доступа, есть фича под названием AP-изоляция. Изоляция точки доступа. Она идет под различными названиями, типа изоляция беспроводных клиентов и так далее. То есть вам нужно будет разобраться и выяснить, поддерживает ли ваша точка доступа эту фичу. И эта AP-изоляция на данной схеме отображается вот такими кругами в этих сетях. Вам стоит включить AP-изоляцию, эта настройка изолирует беспроводные клиенты, так что доступ в другие беспроводные клиенты и доступ от них не допускается даже в одной сети. Так что это отличная фича для изоляции. А здесь вы можете увидеть эту опцию в D-Link. Здесь Linksys. Здесь Netgear. Так что вам просто нужно поискать ее. Как и все устройства, ваша беспроводная точка доступа, и, или роутер, должна быть обновленной при помощи последних критических обновлений безопасности. Убедитесь, что это выполняется. Критически важно, как я уже показывал, чтобы все обновлялось последними патчами. И ваш роутер, и ваша точка доступа. Не важно. Для обеспечения возможности надлежащим образом и безопасно настраивать вашу сеть, подумайте об установке кастомной прошивки на ваш роутер или точку доступа, как я уже предлагал. Потому что это может быть вашим единственным вариантом для обеспечения надежной безопасности для ваших беспроводных устройств. Иначе вы не сможете применить к ним рекомендованные изменения. Если вы хотите уменьшить поверхность для атак на беспроводные сети, отключайте Wi-Fi, когда вы его не используете. Например, когда уезжаете в отпуск. Отключайте ваши сетевые карты на устройствах, когда они не используются. И когда вы, к примеру, путешествуете, отключайте вашу беспроводную точку доступа, когда она не задействована. Нет надобности держать ее включенной. Это хорошая практика, отключать ваше устройство и подключение к интернету, когда вы не пользуетесь ими в течение длительного периода времени. Это также снижает поверхность атаки. Измените дефолтный SSID на что-нибудь рандомное, или как минимум убедитесь, что ваш SSID — это не типовое имя SSID, типа тех, что вы видите здесь. Каждая точка доступа поставляется с преднастроенным дефолтным значением SSID. Изменение его на что-нибудь рандомное делает невозможным атаки с применением радужных таблиц для взлома пароля. Для контроля доступа абсолютно лучшим вариантом является WPA2, Enterprise. Это режим WPA 802.1X. Он спроектирован для корпоративных сетей малого бизнеса и требует наличия сервера аутентификации Radius, как я уже упоминал. Однако, при помощи кастомных прошивок типа DDWRT и выделенных фаерволов, вы получите радиус сервер в их составе. Это потребует более сложной настройки, но обеспечит дополнительную безопасность за счет множественных паролей. Вы можете использовать расширяемый протокол аутентификации — EAP. Что означает, что вы можете использовать более надежные методы аутентификации, типа двойной аутентификации на основе сертификатов, когда вы аутентифицируете клиент и сервер. Либо вы можете использовать двухфакторную аутентификацию. Это приемлемый выбор для технически подкованного пользователя, который обеспокоен своей безопасностью. Если вам нужна лучшая защита, вам стоит использовать режим Enterprise с чем-нибудь типа двойной аутентификации на основе сертификатов аутентифицируя как клиент, так и сервер. Для этого необходим WPA2 Enterprise и EAP. Если вы не хотите заходить настолько далеко, как внедрение сервера аутентификации Radius, на уровень ниже использования WPA2 Enterprise можно внедрить WPA2 Personal, предопределенный ключи PSK, использование шифрования CCMP AES. И если у вас есть такой вариант, CBC, MAC. Вообще никогда не используйте Web или WP. Избегайте использования t -Keep. Используйте его только в крайнем случае. Как WPA, так и WPA2 подвержены подбору пароля предопределенного ключа брутфорсом, как мы уже обсуждали. Поскольку предопределенные ключи нужно вводить разово на устройство, они должны быть сложными и длинными, с использованием специальных символов, букв верхнего и нижнего регистра, цифр. Это единственное ваше противодействие взлому пароля. Делайте пароль от Wi-Fi очень длинным и очень сложным. Если вы используете WPA2 Enterprise с какими-либо другими формами аутентификации, то вам, скорее всего, не нужно будет волноваться о взломе пароля. Где это возможно? Всегда шифруйте сетевой трафик в ваших беспроводных сетях. Я использую TLS, либо VPN. Где это возможно? Отключите защищенную установку Wi-Fi. WPS. Она точно не должна работать. Это серьезная уязвимость в безопасности. Если в вашей точке доступа и или роутере можно внедрить защиту от ARP спуфинга например, типа утилиты ARP Watch, тогда вам стоит включить ее. Это образец PFSense, в котором содержится эта возможность в качестве дополнительной опции. Внедрение технологии или процесса для обнаружения фальшивых беспроводных точек доступа или злых двойников мы обсудим в разделе «Об удаленном доступе в интернет», если это вас интересует. Измените дефолтный пароль для доступа к интерфейсам администратора и закройте любые администраторские интерфейсы, которые вы не используете. И не используйте Wi-Fi, если в этом нет необходимости. Остановитесь на Ethernet. Это может быть невозможно или неприемлемо, но это более безопасно. Так что, если есть вариант, то работайте через проводное соединение вместо беспроводного. Для тех, кого волнуют серьезные злоумышленники, если ваш злоумышленник имеет достаточные средства, вам следует избегать использования всех беспроводных технологий, за исключением тех случаев, когда это совершенно необходимо. Это входная дверь в вашу сеть с большого расстояния. Такие противники, как государство, могут владеть всеми видами суперниндзя-техник для взлома ключевых беспроводных компонентов, таких как драйверы вашей точки доступа. И опять же, если вас волнуют серьезные противники, вам реально стоит отключить все беспроводные технологии, особенно если вы их не используете. Отправляет ли ваша клавиатура зашифрованные нажатия кнопок? Или любой человек с простым сканером может в открытую увидеть их? Как это работает? Любые беспроводные соединения — это вектор для атаки, который необходимо ограничить, если ваш злоумышленник находится рядом с вами. Теперь, что я рассмотрел бы в плане настроек безопасности в зависимости от вашей ситуации. Что вам следует сделать? Некоторые рекомендуют отключать вещание SSID в вашей сети на точке доступа. Это дает небольшую защиту, но препятствует тому, что вашу сеть увидят стандартные устройства. Однако, любые программы-сканеры Wi-Fi, созданные для хакинга, все равно смогут увидеть его. Так что, если желаете, можете отключить вещание SSID, но, как я уже сказал, от этого мало преимуществ. Если вы внедряете WPA2 Enterprise, можете рассмотреть внедрение регистрации устройств по стандарту 802.1X, наряду с обнаружением незарегистрированных устройств, когда имеется возможность использовать аутентификацию клиента и сервера при помощи APTLS. Но опять же, это больше средства корпоративного уровня. Фильтрация по MAC-адресам не обязательно, она не обеспечивает реального снижения риска. Она, вероятно, замедляет атакующего на несколько секунд, но она увеличивает вашу администраторскую нагрузку. Мак-адреса вещаются в сеть. Мак-адреса клиентов, которые подключены к сети. Поэтому атакующий может увидеть мак-адреса, которые подключены к сети. Поэтому они могут быть заспухлены, подменены. Можно просто поменять ваш мак-адрес на другой мак-адрес. Так что фильтрация по мак-адресам — это слабая мера защиты. И аргумент в пользу безопасности через неясность слаб по сравнению с административными нагрузками. Так что вы можете это внедрить. Можете немного замедлить. Атакующего. Как уже отмечалось, вы можете настроить оверлейную VPN-сеть в своей беспроводной сети. Весь трафик будет идти через VPN. Это добавить дополнительный уровень инкапсуляции, шифрования и аутентификации. Вы можете провести собственные тесты на проникновение в сети WLAN, и мы затрагивали устройства и некоторые инструменты, которые вы можете использовать в этих целях. Некоторые роутеры, точки доступа, имеют настройку максимального количества связанных клиентов. Можно уменьшить это количество до количества устройств, которые у вас есть. Это может снизить возможности для атаки со стороны злоумышленника. И, наконец, рассмотрите методы радиочастотной RF-изоляции и уменьшения охвата, и мы обсудим их далее. для клуба складчик.ком еще одна вещь, которую вы можете рассмотреть, это радиочастотная изоляция и уменьшение охвата. Это на тот случай, если вас беспокоит, что вашу сеть могут атаковать соседи, или находящиеся неподалеку злоумышленники, или даже потенциально люди на большом удалении с усилителями и антеннами дальнего действия, и также для предотвращения других радиоатак. Чтобы противостоять этим локальным атакам, вы можете подумать о физическом размещении точки доступа в центре здания, в котором она находится. Точка доступа должна иметь определенную зону покрытия, которую вы рассчитали для нее. Чтобы это сделать, произведите исследование обнаружения беспроводного сигнала для определения границ вашего беспроводного периметра. Для этого вам понадобится всего лишь переносимое беспроводное устройство, чтобы можно было найти точки, в которых вы перестаете получать сигнал. Далее, когда вы их найдете, ограничьте диапазон сигнала только теми областями, в которых вам необходимо находиться, путем изменения местоположения, точки доступа и изменения ее мощности излучения. Кастомные прошивки, такие как DDWRT, позволяют вам изменять мощность сигнала для уменьшения диапазона Wi-Fi, и потенциально вы можете заменить антенну на направленную, чтобы уменьшить область действия. И также можете подумать о поглощающих материалах. Поглощающие материалы предназначены не только для Wi-Fi. Они предназначены для защиты от всех атак с применением анализа электромагнитного излучения, направленных на физически изолированные устройства. И если вас такие атаки беспокоят, подумайте об экранировании электромагнитных полей посредством их блокировки на входе и на выходе. Можете использовать специальные материалы, например, занавески. Краски, наподобие этой. Данная краска может блокировать сигнал мобильных телефонов, сигналы CB, TV, AM, FM, Bluetooth, Wi-Fi, радиочастотное излучение и даже микроволны. А если нужно полностью заблокировать все поля, используются комнаты или клетки Фарадея, как на этой фотке. Также доступны сумки Фарадея. Можете использовать их для своего телефона, ноутбука и других мобильных устройств, включая от автомобиля, кредитных карт и любых других устройств, которые могут быть атакованы в радиочастотном диапазоне. И если вы пользуетесь Bluetooth, и вам нужны рекомендации по вашим Bluetooth-устройствам, правительство США предоставляет, вообще говоря, достаточно полезное руководство. И если ознакомитесь с информацией по этой ссылке, и выполните указания, то сможете оградить ваш Bluetooth. А если вы ищете что-нибудь немного более углубленное, и это, вероятно, больше относится к корпоративному уровню, то вот достаточно информативное руководство от института НИСТ. Ознакомьтесь. Если вас беспокоит, что кто-либо может быть подключен к вашей Wi-Fi сети, вы можете отследить это очень легко. Есть множество различных способов, которым вы можете прибегнуть для этого. Во-первых, вы можете просто посмотреть в своем роутере или точке доступа, или где-то там. Если это достаточно хорошая точка доступа, вы должны будете увидеть список всех устройств, которые непосредственно подключены. И вы также увидите их соответствующие MAC-адреса и IP-адреса. Здесь вы можете увидеть пример, в котором видны только MAC-адреса. Но в большинстве роутеров или точках доступа должно быть что-то похожее. Далее есть немало приложений, которые могут просканировать вашу беспроводную сеть. отобразить отобразить список всех компьютеров и устройств, которые на текущий момент подключены к вашей сети. Вот одно из таких приложений. Для примера, работает под Windows и Mac. Еще одно. Wi-Fi инспектор для Windows. И еще одно для Windows. Wi-Fi Network Monitor. Также для Windows. Wireless Network Watcher. И даже при помощи Firewall GlassWire вы можете увидеть устройство в вашей беспроводной сети. И для поиска устройств в вашей сети можно использовать сетевые сканеры. Помните, Fink. Мы уже упоминали его ранее. Он для Android и iPhone. Можно просканировать вашу сеть, используя ваш мобильник, чтобы посмотреть, кто из сети. Также для сканирования сети можно использовать NMAP. Данная команда выполнит ping-sweep. NMAP пытается пинговать заданный диапазон IP-адресов для проверки, что хосты активны и отвечают. Если пинг не удается выполнить, NMAP пытается отправить SYN-пакет или SYN-пакеты на порт в 80. Выполняется SYN-сканирование. Это не идеально, поскольку устройства в сети могут не отвечать на пинг или подобные SYN-пакеты. Но это один из способов, чтобы попробовать это сделать. Также можно попробовать обычное сканирование портов, чтобы посмотреть, отвечают ли какие-либо устройства. Можно использовать ZenMap. Это GUI для NMAP, который я уже вам показывал. В Kali есть инструмент ARPSCAN, который можно скачать для Debian, и основанных на Debian систем. Просто запускайте команду sudo apt-get install ARPSCAN. С его помощью можно сканировать нужный диапазон IP-адресов и получить MAC-адреса устройств. Видим здесь выходные данные. Найдены некоторые устройства при помощи arp-сканирования. Понятное дело, вам нужно здесь указать правильную локальную сеть. И также можно просто попробовать команду ARP-A для просмотра вашего текущего кэша ARP, чтобы увидеть, обмениваетесь ли вы данными с какими-то устройствами, которые могли притаиться в сети. Можно использовать aerodump-ng. Эта утилита обнаруживает точки доступа и также выдает список подключенных клиентов. И вы даже можете использовать анализаторы протоколов типа Wireshark, TCP-DAM, T-Shark. Их можно использовать для просмотра сетевого трафика. А если вы видите сетевой трафик, то можете увидеть, кто есть в сети. В общем, такие дела. Есть множество различных способов увидеть, кто может находиться в вашей Wi-Fi-сети.